А где мой любимый брат? Я его давно не видел. Вроде на каникулы обещал приехать. Приедет. Эй, тут кто-нибудь есть? Эй, стоп. А это где? где... О? Эй. Ой, Эй. о брат, привет, привет. А как ты тут оказался? Не знаю, ну, короче, я, я, я, вроде как мне показали путь. Ну, там какая-то деревня далеко там, не, ой, ну, недалеко была там. Ну, мне показали путь, что ты вроде тут живешь, да? Это, а. что, это, это за дом? Это новый твой дом? Да, я, я его построил. Я за него, него потратил 50 тысяч евро. Охренеть. Ох. Какие двери тут Прикольный. И туалет, сауна. Нет. Точнее, даже кухня. Клад... Две кладовки. Эту. Стой! А у тебя где кухня, кухня? Я кушать хочу. Во втором этаже. О -о -о, покажи мне тут. Проведи Только на меня третий тут... этаж не ходи, там чердак. Туда обычно никто не ходит. Надо тогда что ли люком там закрыть или ч. Наверное. Стоять, где, где кухня? Где кухня? А, вот вот. Что это такое? Вот. Вот. А, вот. ты опять, ты, ты, холодильник забыл, забыл закрыть? Нет, он был от... От... От... открытый Стой, кто, кто открыл тогда его? Не знаю, кроме меня в доме никого нету А ты его, ты его уже вчера Я покупал его везде? сегодня, утром ну, а сразу, у меня тут рядом есть тебя А, стой! ты, ты, ты что-нибудь примечательное заметил, что я один раз раскопал могилу. Ой, не пугай меня! Это правда. Это было, как, когда ко мне приехала сестра. Мы пошли гулять и вдруг увидели один блок висел дерево в воздухе, а два блока стояли О на земле. Там была куча цветов. Я раскопал могилу, но ничего там не обнаружил. Там были просто посты. Для... И была книга. Кто раскопает, тот умрет. А. Я не да не пугай, я не верю в твои шуточки. Я не верю в твои Пожди шуточки. Пожел я покажу эту могилу. Стоп, а тут а. что-то что стоял. Тут блок дерева стоял. Странно. Это это я, я заказал строителей, это. они мне скамейки сделали там, ну это, то есть я как бы, ну я бы заказал, что, ну как бы, короче, тут, мне ну, кажется, тут короче, то Короче, пошли на могилу. А, мы двери забыли закрыть. Ладно, пошли. Нам туда. Нам туда. Um, стой, возьми, возьми снаряжение, ладно? Я тебя скину. Да не... Вот, и? Не... Чё? А, и вот. А я не подобрал. О. О, так лучше. Пойдём, покажи мне там могилу. Чё там? Чё? Сейчас. Да. Мы идем на фото, да? Типа того, но нет, это может вот быть опасно. Нет, но... опасно. Там только желтые цветы, красных там не было. Уже. Вон она. Я ее не вижу. а Ам. Это я ее Смотри, какая здесь цветов. Вот стоп тут было их больше. И вот блок, который висит в воздухе А будет. мне казалось, а... Ладно. А вот он пляж. Нет, он, он там дальше. Вон там горячее песок. Выкину пластинку, она <свот> мне никогда не нравилась. Стой, стой, стой. Пластинка? Какая пластинка? Ну, на ней раньше записывали да. всякие ужастики. Я ее вот сюда, кажется, бросил. Стоп, а где она? А, вот. Наверное, э. еще работает. Давай, да. давай, может, потом послушаем, как нибудь это. Да. О, что это? Не. Ну, я сейчас там. Ну ч, пошли ко, вот. ко мне домой? Подожди меня, подожди. Ой. О, что такое? Здесь. Что это так стоит? Здесь. Это бамбук? Да. Так. Это разве на бамбук не похоже? Ой, это тростник, я забыл. А почему он в воздухе висит? Я не знаю. знаю. Тростник же вроде должен падать, если он о, воздух. Ну-ка, забери, ну, забери. Ну, Подожди. А помнишь, как мы в детстве <свеч> играли луками. Детскими. Стреляли друг в друга. А-а-а. Я еще взял. Взял это. Топ. Смотри, тут яма ее не было. А-а-а-а-а. Покарами всякие... Сказки рассказывать, а? Ты так уверен, что это сказки? Вон там в доме да что-то странное происходит. В каком? Вон туда, куда я стрельну. Там, там, двери, за... там двери, если открыть, тогда они закроются сами. А э, это кто-нибудь живет? Кто-нибудь живет? Я пробовал тут Ну-ка отойди, я попробую вот этим способом. помнишь, мы мамки отдали? Одол... Мам... Одол... А да, помнишь, когда мы на нас четыре кошника нас... напали, и мы отбились. Еле-еле. Да. Да, у -у -у -у. мы дома сидели где-то месяца два. Да. Кстати, у тебя до сих пор куткая порвало. Немного. Куртка? Да. Корона? Я же ее вот вчера купил. Оп, она у тебя была, когда мы дрались с как... эм... Да нет, я уже новую покупал. Ну ладно, пойдем, пойдем. Стой. А, меня всегда интересовало. То, что... Меня интересует вот эта пещера лично. Смотри там, как ты туда попал? Куда? В дом. А... Ты в доме? Эй, выпусти меня! Попробуй мне страшно. Они не ломаются. Как мне отсюда выйти? попробуй взять найти какая нибудь я не могу, в двери, в двери, не могу, не могу, не могу, я в двери, не могу. Давай быстрее, проходи. Пока. Открывай. Давай быстрее. быстрее. А. Давай я ключ принесу, а вот. Вот. Давай вот Давай, спасибо, спасибо. Я вышел? Пока нет, ты в доме, нет, в доме. О, я не могу взломать. Подожди, я попробую, сука, открыть. Открыть. открыть. Стой, Что, тут же можно. Мы смогли в доме телепортироваться как-то. Попробуй. А, все. Я вышел? Я вышел? Да. Да. Все, как я, я тут получилось? целый. Я ну, да, не знаю, давай я... Мне, давай мне ключ, Стран? это не мой. Ой, точнее, не мой, но от дома моего. А где ключ? Я понял, я тебе его давал, я тебе А... у меня его нету. Странно. Ладно, побежали. У меня еще 100 ключей таких. Странно, что есть? А почему почему вот, эта, вот эта штучка вот тут стоит? Ай! Блин, mm -hmm. спаси меня, друг, друг, помоги мне. Давай. А, спасибо. <свечу> я вниз спущусь. И... Нет, нет, нет, нет, нет, стой! Я с луком не боюсь. Почему-то, почему-то мне так страшно здесь. А! Тут так темно. А, упал. А, упал. Друг, подожди, подожди, друг. Я сейчас, Что я сейчас, я схожу за лестницей, а? я за лестницей схожу. <Front room> помоги быстрее! <tangent voice> быстрее. Что? Что? Там, там кто-то стоит! Ай! Он <Soviet> Я видел, он там стоял. Это, это не могут быть глюки. Давай быстрее, помоги! Ай! Я-я-я! -а <rue> Я бегу -а -а -а -а, к тебе! Я бегу! Вот, вот, вот, вот, вы где-то где? Я не вижу. Ай, ты где? А, а. он неплохо. Здесь. Да. да. Стой, рас... давай домой, давай. Уу, вау. Да -да -да. У-ху, не твоя, помоги мне. Нет. Ага, иду. О. Ты в порядке? Я, да, я, да. Я сейчас иду, иду, иду. Стой, стой, это. Ты где был? Я, я тебя ищу везде по дому хожу. Ты где был? Вообще-то я в яме был. Ты что, не помнишь? Ты чё? Я, я дома тут сидел, нахрен. Ты сказал, за лестницей пойдешь. Да я дома сидел. Ладно, пойдем ужинать и спать. Спать. Угу. Я, наверное, пьем арбуз. Да, Там, там, Я сейчас. я пичку зажду, как-то, это, холодно. Ой, я в боже, я не наемся, видимо. Надо, стейк есть. Ох, все хорошо. Ты где? где? О, Кстати, да я, я покажу чекам. твою комнату. Иди сюда, вот эта твоя комната. О. А, Ну-ка. Вау. Ну на полагайся. Там никого ага, есть нет. Типа. Что? Почему тут так темно? Мне страшно. Не очень Вон там страшно. один. Я подожди, я принесу тебе постель еды. Что тебе принести? Не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Ну спасибо за гостеприимство такое. Ой, я нечаянно выкинул морковку на пол. А где я? Ой, я я, я, я, я, я мусор выкину. А морковка а куда-то пропала. Ладно, ну, у меня урожай хороший. Хотя у меня огорода нет, я покупаю все времена. Вот две рыбы так. и две морковки. А, ну, спасибо. Стоп. А... а почему у меня рыб нету? Я тебе давал. же их мне вот. Две. Я видел, не... Ты мне дал, я видел, как... куда они делись? не знаю ну-ка может в сундук улетели нету ладно сейчас еще принесу yes. да нет спасибо нет посиди со мной что-то гарью пахнет посмотри на пол от него что-то черное идет вот иди сюда вот сюда иди смотри это что-то черное идет какой-то типа дым видишь понемногу идет он первый этаж загорелся пошли посмотрим а, это просто факелы. Стой, а как факел может сквозь катила? Может, может вдруг. Стой, может быть нам.. Может быть нам лампы поставить? Да не, не надо. Иди, иди поспи, я тоже пойду. М -м -м -м. Ладно. Ладно, я я а, иду. Я получу. А, ладно, поставлю камеру. И, кстати, я купил себе новую камеру, ты заметил? А нет, стой, подожди, сейчас, сейчас это. Стой, подожди. Э, что за хрень? Что за хрень? Алло, прием, прием. А? Алло, где друг? Я в комнате. Я сплю. сплю. Ты где? Я тебя Нет. не вижу, я на Нет. улице, я к тебе иду. Я в комнате своей сплю. Нет. Ты куда пропал? Сейчас ты куда камеру пропал? заберу. Почему? Офа. Чего ты я там делаешь? Уже, делаешь. Я, уже, я уже взял лестницу. Я уже лестницу взяла. Ты, ты куда-то ушел? Какую лестницу? Ты че? Ты че? че? Какую лестницу? лестницу? Че, не помнишь, ты вроде в яму упал? Что с тобой происходит? Когда я приход... Вы... выбыл выбрался в яме, ты сказал, ничего такого не помнишь. Ты дома был. С тобой что странное происходит. Ну, ладно, давай спать. Я камеру поставлю и тоже лягу спать. Можно, я, я тоже это. Я... Стой, я с тобой посижу. Ладно, ложись на меня тут, я тоже сейчас лягу. Поставлю камеру. Ну, ложись. Ну я пошел, я пошел в свою комнату. Ты ложись, ставь камеру, я прям посплю пойду. Так, ладно. Так, так, так, так. так. все. Фух, спокойной ночи. Спокойной ночи.